Привет, друзья! Меня зовут Лера и вы на канале Видео Baby. Сегодня очень необычный лоб, так что смотрите до конца. Моего папы день рождения, ему 33 года. Я ему сегодня зачитаю рэп, который сама написала. Это было тяжело, скажу честно. Самое трудное было папу отвлечь, чтобы вставить флешку с минусом в магнитный в машине. Просто папа очень часто ездит на машине и репетирует. Вот и воспользуюсь моментом. А вы смотрите, что из этого получилось. Как это все происходило? Я не знаю, как они там на месте или нет. Так, в общем, надо сейчас, короче, съездить по продукты. Блин, у меня на голове, я не знаю, что, короче. Это все после душа. Скорее а все. ты, по-моему, забыл багажник закрыть. Да, ну, ладно. Да, глянь. Я его, я его закрывал. Получилось, а Ты типа тебе надо бы срастать ложку. Ну, нормально. Все, ничего себе показало. Да не, ну, мало ли. There, so. С днем рождения, с днем рождения От всех провинций, городов и городишков Поздравляю тебя еще тысячи детишек С днем рождения тебя поздравляют Папа, счастья, радости, счастья Все тебе желают, от сердечка до сердечка Твоей доченьки, люблю тебя очень И этот рэпчу простенький Ну а теперь принимай подарочек И поздравления от меня, мой папочка Пусть в этот день сбудутся Все твои желания, твои мои напополам мечтания Здоровья тебе милый, здоровье помни Силы богатырской и денег в ровню Пусть будут твои желания, сбудутся и все хорошее, что было, будет, не забудется. И ангел-хранитель бережет тебя. Пусть каждый дарит тепло, как я. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, папа. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, папа. Ты что, сама придумала? Да. Не, я серьезно против. Да. Офигеть, короче, блин, умничка, спасибо. Нет, да ты что, это да. Я реально, короче, я сейчас погружён. Когда репетировала? Ночью. Ночью репетировал? До 12, когда спал. Офигеть, блин. И сколько дней писала? Сама писала этот текст? Я офигеть. Минусовку держал. Нашла. Да. Ну ты, короче, вообще взорвала, реально. Реально взорвала. Приятно вообще бомба. Поэтому да скажи, наверное. Эх. Ого-го! Ладно, поехали. Спасибо, все жизни. Это мне все? Это ну сильно тяжелое. Не видно еще? А, наша с тобой фотка. Вообще круто. Смотри, ты да. наливаешь горячую воду? Да. Самое, наверное, любимое. Спасибо. Спасибо большое. Ух ты, вот эта штука. Вот это вещь. Это мне надо такой цитрусовый заряд, по-моему. А, это лизун для клавиатуры. Папе Выбирай очень клавиатуру. Папе очень давно. Да Папа очень давно хотел что-то, чтобы чистить клавиатуру. О, это... Она что, то. Реально чистит? Да. Вот, а рамочка. Это пожелание, чтобы у тебя был такой будущий музыка. Это вообще крутой топ. Вот это крутой тор. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear papa! Happy birthday to you! Uh -huh. <плодисмент> вот это мне дочка надарила, короче, сегодня <смех> подарков Реально Торт съем по-любому, потому что сладкое люблю очень. Очень сильно люблю сладкое. Друзья, если была бы возможность, мы бы каждому, каждому нашему другу на YouTube, это с 26 тысяч подписчиков, даже уже, наверное, больше, на Лирненом канале мы бы это слали каждому по кусочку этого вкусного тортика но ну, к сожалению ну, невозможно его разделить на всех но желание есть такое с душой я вас люблю спасибо вам за все спасибо за то что смотрите наши клипы папа и дочка читает рэп ждите очень очень крутых много будет клипов реально работ текстов уже написано масса я думаю я думаю вам это понравится мы вас очень сильно любим а сейчас мы будем кушать вкусный привкусный торт который подарила мне дочка Первые ножницы Колодец! Первые ножницы всегда У вас не права Первые всегда ножницы <смех> Ножницы колодец тонут Нет, смотри. Режет... Нет, ты не понял Первый раз, когда мы э, чухаемся первой ножницы, а дальше как хочешь Все, иди Папа с днем рождения! Желаю счастья, здоровья, жизни. Я уже пьяный. Давай кушать. Не снимай, я выиграла. Да что ты выиграла, блин, это прям мир, реально. Реально. Я не хотела. Да <İşte Mont sweating myślę> <п adamantily> не, блин, реально кони выбирался, это же не шутки. Это не шутки. Это не шутки. Мы ехали маршрутки по травмированию. рождения Где? на странице да. на стенке да и в сообщениях да я видел я еще заходил в него. ребятишки дорогие подписчики канала друзья мои вконтакте в ютубе фейсбуке в, в одноклассниках в общем большое количество мне пришло поздравлений на страницу я короче вообще в глубочайшем шоке только вконтакте я посмотрел в 400. сейчас я вам скажу зайду 443 сообщения Давай это снимем. только в личку это только в личку, на стенке, это вообще вся стенка забита поздравлениями. Я, ну, большуще, громнейшее вам человеческое спасибо. Сейчас ну, покажи нам. Ну. Угу. Вот, 444 сообщения только. Да? Угу. Если открываем, вот посмотрите. Это все с днем рождения. Здесь, ну, я не знаю, здесь Миллионы может... просто сообщений. То есть, я не знаю, здесь можно крутить, крутить, крутить, куда хочешь. Реально очень много. Огромнейшее. Спасибо. Кстати, давайте покажем несколько поздравлений и интересно, чье же попадет в видео. Зато много поздравлений. Не, М -м -м. не а на да. стенке. Здесь очень много. Любой включи сейчас, кто же попадет, в общем. Ален Овдовина, да. Поздравляем с днем рождения. Желаю вашей дочери много новых интересных видео. Вы очень талантливы, продолжайте в том же духе. То есть очень все Конечно, а же, здоровье и пусть у вас в не исходит улыбка. Она вам очень сильно идет. Еще раз с праздником жду с нетерпением ваших новых клипов. Спасибо. Mm -hmm, спасибо большое. Да тут очень приветствую! Поздравляю с днем рождения! Очень много поздравлений! Действительно приятно! Реально, действительно приятно! Я... Ну, даже не знаю, и... Вам от меня! Реально поцелуй. Всех люблю, обнимаю. О, и, и самый интересный вопрос. Сколько же вам лет? А мне исполнилось. Сколько? сколько 27. Нет, да не ладно? Я... 33. Мне 33 года. Молодой. Так, Лерочка, нужно ложиться уже с падки. Давай, давай, давай. Все, завтра вставать в школу. Давай, все, ложись. Ложи ipad Айпад. Давай, поцелуй. Все. Спокойной ночи. Все, спокойной, спокойной ночи. ночи. Ребята, буду тоже ложиться спать. Завтра очень тяжелый день. Та уже мышка спит, наверное. Эй, ты спишь? Да. Ага. Да. А. Так, спать быстро. Просто... Не спит нифига. Можно вот это гонит? А. Айпад давай ложи, все, вперед. Вс, Лер, завтра в школу, реально. Давай. Ну все, всем спокойной ночи, ребятки. До следующей встречи, до следующего влога.